Вот только посмотрите, какой потрясающий вид! Видно гору Ахун, снежные холмы Красной Поляны, весь Адлер, стадион Фишт, все море как на ладони. Жалко, солнышко скрылось за тучи, получилось бы еще эффектнее. Итак, всем привет! Нахожусь сейчас на эксплуатируемой кровле жилого комплекса «Солнечная долина». Неоднократно упоминал. Про него в своих видеообзорах. теперь пришло время показать квартиру которая здесь появилась на продажу итак в сегодняшнем обзоре жилой комплекс солнечная долина 75 метров с ремонтом евро трешка по супер цене для тех кто не знает жилой комплекс солнечная долина находится в хостинском районе сочи в микро районе приморья а это один из самых престижных микрорайонов. До самого центра Сочи, отсюда всего 6 километров по курортному проспекту. Хорошее соседство сейчас на ваших экранах. Жилой комплекс Королевский парк, Актер Galaxy, Сан-Сити. Все это относится к разряду элитной недвижимости Сочи, собственно, как и Солнечная долина. Внизу Хостинская администрация, суд. Вот там остановка Заря, за ней... Ступеньки, которые приведут вас на тропу Теренкур. Это тропа здоровья, по которой я очень люблю гулять со своей собакой-долькой. Протяженность ее 5 километров от Мацесты до Бытхи. Ну и там же пляжи. Также можно по Курортному проспекту поехать в сторону Адлера и выехать на дублер Курортного проспекта, откуда без пробок вы попадете в любую точку Сочи. Ну а это жилой комплекс Южное море, Атаман, жилой комплекс Лазурный. И вот там на горе Газпромовский городок. Вот так выглядит дом со стороны. Возле дома такая неплохая кафешка, очень даже рекомендую. Неоднократно заходил сюда перекусить. Двухуровневая парковка. Есть также бесплатный паркинг для гостей. Кстати, в доме всего-то. 72 квартиры, окна притонированные, фасад вентилируемый, ландшафтное озеленение. Повторюсь, это все бесплатная парковка. Какое хорошее соседство. И вот по эти дома. Как вам? солнечная долина пишите пожалуйста в комментариях свои впечатления и смотрите какая шикарная входная группа само собой видеонаблюдение консьерж лифта 2 итак заходим в квартиру общая площадь 71 нет 75 метров такая прихожая теплые полы Обещение, наверное, используется для гостей, высокие потолки, большой совмещенный санузел, да, ремонт не люкс, но квартира чистая, аккуратная, здесь важно место расположения и цена. Это первая спальня, достаточно большая, кондиционер. Да, квартира не видовая, вид покажу с балкона. В доме всего 72 квартиры, обслуживание 40 рублей с квадратного метра, то есть такое не кусачее. Таким образом решили сделать кухню, здесь тоже теплые полы двухконтурный газовый котел поэтому коммуналка действительно не кусачая. и еще одна спальня с выходом на балкон с ратанговой мебелью но ну, а эту стеночку можно обтянуть плющем и будет посимпатичнее сейчас заглянул в шахматку жилого комплекса южное море дом который строится от 300 тысяч за квадратный метр куда катится мир а у нас готовая с ремонтом заезжай живи меньше 270 за квадрат стоимость данной квартиры 20 миллионов я вам больше скажу как ее купить дешевле если вы позвоните по телефону который появится на ваших экранах